В этом видео только реальная торговля на Alim Trade. Нарезка с прямого эфира. 100% прибыльных сделок 21 плюс бред. Досмотрите это видео до конца. В нем много полезной информации. И она точно улучшит ваши результаты в торговле и следовательно принесет прибыль. С вами Николай Гуров. Погнали. Заходим на повышение. Читаю комменты вчера, пишет мне одна девочка, что мол, ни про графики, ни про стратегии на марафоне не говорю. Да. Походу не догоняет, что цель этого марафона не научить идеальным стратегиям. Их просто не существует. А цель этого марафона научить не сливать все деньги. Вчера тот залетел два минуса. Знаете, как хотелось отбить убыток? <смех> ну, кто новенький, может и не знает, но вы узнаете. Ну а кто в теме, прекрасно меня понимает. Один подписчик пишет, неделю шел в плюс, а за час слил все деньги. Это вот что, помогла ему идеальная стратегия по заработку? <смех> Конечно же нет. Главное это сохранить деньги, вовремя уйти. Не сорваться, принять неудачу как должное, ну и заработать больше в следующий раз. Делаем скриншот. Проверяем результат, так обе сделочки заходят в плюс, сохраняем, заходим на понижение. Более подробно о торговых стратегиях и психологии трейдинга вы узнаете на бесплатном вебинаре в конце нашего профит марафона. Как подобрать стратегию, какое время лучше торговать, какой выбрать график свечной или зонный, на каких активах лучше торговать, что такое тильт и как с ним бороться, как искать хорошие ситуации для входа, что такое VPN зачем дробить сделки. На эти и многие другие вопросы вы получите ответы на вебинаре. Запись на вебинаре. На вебинар в описании к этому видео. Третья ссылка в описании. Готовим скрин. Проверяем. Так, обе сделочки зашли в плюс. Сохраняем. Заходим на повышение. так у меня за последние 10 дней 70 процентов прибыльных сделок что это означает я прекрасно понимаю что если 70 процентов прибыльных это значит 30 процентов минус если меня это бесит на эмоциях я могу слить все деньги а если придерживаюсь плану соблюдаю риск менеджмент то 70 процентов прибыльных сделок ну, перекрывают этот убыток и в результате я в плюсе вот такой урок ну и, конечно, спасибо всем подписчикам за комментарии и всем, конечно, удачной торговли. готовим скриншот из этой точки вот сюда остается несколько секунд снимаем скриншот наши сделочки Чудом зашли в плюс. Заходим на повышение. Проверяем наши сделочки. Обе сделочки зашли в плюс. Выводим 1280 рублей. Отправляем заявку. Хорошая ситуация для входа. Ждем пика и заходим на понижение. не научат рисковать. На этом канале вас научат зарабатывать. Всегда. Рисковать учить не надо. Возьми все свои последние деньги, возьми кредит в банке, заложи свою квартиру и поставь все. Естественно, можно много заработать, потому что прибыль прямо пропорциональна риску. Если вы готовы поставить все, если вы готовы остаться без денег, без квартиры, без семьи, уходите с этого канала. В интернете куча роликов, где люди ставят все и выигрывают. Эти ролики они выкладывают. А сколько проигрывают и не выкладывают? Подумайте об этом. Делаем скриншот. Проверяем сделки, так обе сделки заходят в плюс, сохраняем, ждем пика и заходим на понижение.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 Сделки. обе сделки заходят в плюс сохраняем так наша прибыль составила 1640 рублей 1640 рублей и нажимаем кнопочку отправить заявку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 Делаем скриншот, проверяем наши сделки, все три сделки зашли в плюс, ждем пик и заходим на понижение.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 Так, проверяем наши сделки. Обе сделочки зашли в плюс. Сохраняем. Наша прибыль сегодня составила 1970 рублей. Выводим 1970 рублей. Нажимаю кнопку «Отправить заявку».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 Делаем скриншот, проверяем сделки, по безделочке зашли в плюс, сохраняем, дожидаемся пика, заходим на понижение.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 скриншот, проверяем сделки, обе сделки заходят в плюс, сохраняем, наша прибыль сегодня составила 1600 рублей, Выводим 1600 рублей и отправляем заявку. Так, проверяем 21, 22, 23, 24. Все дни вывод. 1200, э, вывели 1280, 1640, 1970, 1600. Заходим в историю сделок и смотрим.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 13 четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать двадцать одна прибыльная сделка в ряд. Это очень круто.